Баба-шуба, баба-шуба, идет по улице без зуба. Ну что ж, всем добра, ура, игра, приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в Майнкрафт с модами. Ну а конкретно сегодня речь пойдет об начальных инструментах, которые пригодятся тебе, мой дорогой друг, для того, чтобы более грамотно развиваться с модом Create. И самое главное, более-менее правильно. Ну что ж, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске, поэтому поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик, вот там вот под, под видео авантиком, мне очень нужна, важна твоя поддержка. Твои лайки, это не просто так, взамен за твои лайки, я буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Майнкрафт с модами и не только. Ну, а мы, конечно же, начинаем! Вот Напоминаю, что играю я на собственной сборке на версии Майнкрафта 1.16.5. Ссылочка на сборку и на все моды мои, значит, находится под видео. Переходи, смотри, все специально для тебя и, самое главное, все бесплатно. В прошлом видео я тебе продемонстрировал, какие стоит искать ресурсы, да, когда ты играешь с модом Create, а, что стоит... Сделать на начальном этапе Начальные механизмы, какие нам потребуются Если ты еще не в курсе, то в прошлом видео я рассказывал Много чего интересного Открывай, пожалуйста, плейлист, ну или смотри по подсказочке Которая появится сейчас в правом верхнем углу а, Твоего экрана Сегодня мы разберем Такие самые начальные инструменты Как различные вот такие вот Валы, шестеренка маленькая Шестереночка побольше Ну и, конечно же, водяное Колесо И, помимо всего прочего, я также расскажу об дополнительных инструментах, которые тебе потребуются И без которых просто-напросто из тебя э, механик не механик Речь пойдет о таких интересных э, механизмах, как шестерня да, большая шерстерня, инженерные очки, гаечный ключ, спидометр, стрессометр, водяное колесо, ну и, конечно же, вал. Для начала давай я тебе продемонстрирую, как же у нас крафтится то или иное оборудование. После того, как мы сделали все базовые механизмы, это вот такой вот механический молот, это вот такой вот, значит, миксер, и это у нас, значит, вот такая вот механическая рука. Хм, об этом я тебе не рассказывал, мой дорогой зритель, но попозже расскажу все это тебе обязательно понадобится Да, если ты хочешь грамотно играть с модом. А, create. Это первое. Запомни, что надо тебе знать. Дальше, значит, давай с тобой приступим к крафту инструментов, которые тебе потребуются как настоящему продвинутому механику с этим а, модом. Это, конечно же, инженерные очки. Скрафтить их у тебя не составит никакого труда. Для их изготовления потребуется золотой лист. А, потребуется, значит, золотой лист в количестве одной штучки. Золотая ниточка и два а, стекла. Вообще, все крафты, если ты пользуешься с модом J, можно смотреть, нажав просто на клавишу R по любому предмету, и ты увидишь, как крафтится те, например, а, те, те или иные предметы. Ну, а мы пойдем с тобой посмотрим. Если же со стеклом и с ниточками проблем никаких не будет, то золотой листик немножечко а, будет проблематично сделать, да, то есть ты сразу, зайдя вот так вот в игру, да, с модом Create не сможешь сделать, да. Тебе потребуется вот такой вот механический а, молот. Ну и, конечно же, на в шахте а, золото находим значит золотишко а, кидаем вот сюда как у меня в данном случае да вот на этот стол пусть его будем будем его называть тогда стол для обработки или же он называется еще а, депо на него можно вот таким вот образом просто тыкая правой кнопкой мыши закидывать предметы то есть золотой слиток в данном случае ну и крутим рукояточку поехали да бабамс готово и у нас и слитка получается вот такая вот золотая а, пластинка ну и все после этого мы в любом нашем верстачке сможем сделать на, по рецептику наши очки Так, по-моему, вот так вот у нас два золотых, точнее, один золотой листочек, да, у нас. А, вот здесь у нас ниточка, золотой листочек и два стекла потребуется. Подожди, ниточку и золотой листочек поменяем местами. Вот они, друзья, инженерные очки. Вот они. И, конечно же, основная их фишечка, я тебе скажу, какая, но немножечко а, попозже. Это первый инструмент, который тебе потребуется. Второй самый основной инструмент, да, и очень-очень важный из мода Create, это, конечно же, гаечный ключ я не знаю, делать ли его первым по приоритету или же вторым, решай а, сам. ну как очки, так и гаечный ключ тебе а, потребуется, да. Для его крафта нам потребуется три золотых листа, одна, значит, шестереночка и одна а, палочка. Золотые листы ты уже в курсе, как крафтить, да, нужно их делать с помощью молота, а конкретнее с помощью пресса. Там, значит, разбор того механизма я рассматривал в первом моем видосике, да, переходи в плейлист и там будет тебе все понятнее, как и что я а, сделал какие механизмы нужны тебе на начальном этапе. Ну, а мы продолжаем. Ну, и просто подходим к любому, значит, столу для крафта. А, ищем, значит, здесь ключ в поиске, да, чтобы... Я уж не помню точно крафт. И просто вот напросто выбираем а, с помощью перемещения предметов а, все предметы на наш крафт а, стол. И вуаля, друзья, гаечный ключ уже готов. Кстати, про шестеренку я тебе не рассказал. Да, в крафте участвует шестеренка, которая делается а, очень просто. Андезитовый сплав нужен нам и 8 дубовых кнопок. И мы сейчас выкладываем вот такой вот рецептик. Посередине у нас андезитовый сплав, и по бокам у нас 8 кнопок, типа 8 зубчиков на шестеренке При этом, все, мы получаем аж целых 8 шестереночек. Да-да-да. Делаем шестеренки, и вуаля, друзья. Теперь можем выкладывать рецепт нашего с вами ключика. Здесь у нас палочка, здесь шестереночка. Тадамс! Есть такое дело. И давай я тебе немножко расскажу о назначении этих вот новых штукенций, которые мы сейчас с тобой сделали. Ну, во-первых, давай мы с тобой сейчас возьмем какие-нибудь какие блоки из мода Create. Пускай это будут обычные андезитовые корпуса, которые мы размещаем в любом удобном нам, как говорится, расположении. Ну что ж, вот так мы их разместили. Для того, чтобы их убрать, нам нужна какая-нибудь кирка, да. Ну, ломаются они достаточно быстро. Мы можем вот таким вот образом расковырять их, да, и ничего страшного. Но на это все уходит время. Если у тебя не такая, знаешь, крутая кирка, как у меня С эффективностью максимальной, да? И она ломает просто-напросто быстро А вот этот ключик позволит тебе ломать практически любой Не то, что практически, а вообще любой механизм из мода Create Просто-напросто одним а, взмахом То есть мы наводимся на него, зажимаем Shift И жмякаем правой кнопкой мыши Тем самым ломаем с одного удара все блоки из мода Create Они помещаются сразу же в наш инвентарь автоматически И так с любыми блоками из из мода create то есть это основная фишка нашего с тобой знаешь ключика еще бывают такие случаи что на некоторых устройствах мы с помощью ключа можем производить настройку или регулировку как ее называют давай я тебе сейчас продемонстрирую например у нас есть более-менее продвинутый механизм у которого можно настраивать скорость вращения прокручивая роликом мышки мы меняем например обороты или еще делаем какую-нибудь настройку каких-нибудь блоков из мода а, Create, да, вот это самое основное, знаешь, назначение а, ключа. Это, значит, первый момент, а, это все, что я хотел тебе сказать про ключ, также ты, нажав на Shift, можешь увидеть, что это полезный инструмент для, для работы с кинетическими штуковинами, может использоваться для поворота, демонтажа и настройки компонентов. Да, кстати, хотел тебе сказать еще и про а, поворот, например, размещаем мы шестереночку, мы можем с помощью ключа ее а, крутить, вертеть в любом а, удобном положении. Ну и также демонтируем. Ну что ж, друзья, с этим инструментом, я надеюсь, мы разобрались. Теперь давай посмотрим сейчас очки. Очки у нас нужны для улучшения зрения с помощью полезной кинетической а, информации. Что это значит? Давай-ка мы сейчас с тобой а, проверим. Давай я тебе сейчас а, продемонстрирую. Например, есть у тебя какие-то механизмы. А, без очков мы на них смотрим вот так. Да, то есть мы просто-напросто смотрим, что это корпус это то все если тем более еще отключим мы э, мод на распознавание блоков то у нас вообще ничего не будет отображаться на день мы очки вот эти вот да давай-ка раз и смотри что у нас сразу же происходит по Полезная информация. Кинетическая статистика. Создаваемая нагрузка 0 а, иен. итак у нас практически а, во всем а, посмотрим мы на какую-нибудь любую штукенцию да, механическую из этого мода. Например, вот на эти вот водяные колеса. Мы смотрим, что здесь у нас вырабатывается а, 256 иен. То есть мощности этим водяным а, колесом. То есть с помощью очков мы увидим гораздо больше, чем это есть на самом деле. Поэтому это очень полезная приблуда. Друзья мои, эти, эти инструменты нужно крафтить в первую очередь, особенно когда а, ты, например, уже скрафтил а, все первые механизмы, необходимые тебе для выживания. А речь о первых механизмах для выживания шла в первом моем видео. Переходи в плейлист, там ты найдешь очень много интересного по моду Create и не только. Ну а мы, конечно же, а, продолжаем. Так, следующие механизмы, которые нам потребуются, это шестереночки. Давай мы разберем с тобой, как у нас делаются шестереночки. А, переходим теперь к большой шестеренке. Большая шестерня... У нас крафтится из одного андезитового сплава, двух, четырех дубовых кнопок и четырех а, дубовых а, досок, чтобы нам получить, значит, рецептик, выкладываем сюда андезитовый сплав а, по бокам, выкладываем, значит, дубовые доски и еще, значит, а, по углам мы распихиваем дубовые кнопочки, у нас получается две больших шестереночки. Для чего нужны, друзья мои дорогие, шестеренки? Шестеренки в этом моде нужны для передачи вращения кинетической энергии, естественно, да. И размещать мы их можем хоть вот так вот, да, хоть, например, с помощью того же ключа, мы можем поворачивать их вот так, вот так вот в плоскости, да, в любом направлении и так далее. Большие же шестеренки э, нужны для того, чтобы э, уменьшать или увеличивать скорость вращения, да-да-да, ну, кто разбирается, значит, в кинетике, я думаю, э, в этом плане проблем никаких не будет. Я же расскажу только об общих моментах. Также этим можно большие шестеренки вертеть, крутить и можно их соединять друг с дружкой, э, передавая вращение, например, на э, другую плоскость, да, здесь у нас, видишь, в горизонтальном и мы можем спокойно передать вертикальную плоскость У нас а, вращение, если все это будет крутиться а, Следующие крафты, которые тебе потребуются И следующие а, вещи Так, шестеренки мы разобрали Далее нам потребуется обязательно это спидометр, это будет очень хорошо на начальном этапе тебе контролировать и понимать, какая, какая, скорость те, какая скорость вращения у тех или иных механизмов. Для крафта спидометра потребуется андезитовый корпус, компас и, насколько я помню, надо будет два вала. Ну, сейчас мы вспомним, какой рецепт у нас у спидометра -то. Так, нажимаем и смотрим. Да, два вала нам потребуется для того, чтобы скрафтить а, это все а, дело. Ну, а вал у нас скрафтится очень легко и просто. Всего лишь два нам потребуется андозитовых а, сплава, чтобы сделать 8 а, валов все легко и просто. Ну, и, конечно же, делаем мы наш а, скоростимер или как скоростимер или же спидометр, спи Спидометр, да, он так и называется Все легко, друзья, и а, просто Компас потребуется, да, но компас, я думаю, из ванильный Знают все, как крафтить, да, андезитовый корпус Значит, а и валы. Все, мы делаем, друзья, с вами а, спидометр. А в чем суть этого приспособления? Да в том, что он у нас а, отображает скорость, которую а, вырабатывают наши валы. Вот, например, подставив мы его сюда, а, и если у на нас одеты очки, мы сразу же видим, что здесь 16 оборотов в минуту. И вот на этом мини-дисплейчике можно определить, что у нас а, показатель скорости на достаточно таком, знаете, на нормальном, а, на нормальном таком знаете, положении. 16 оборотов оборота вполне нормальная скорость, чтобы вращать какие-то а, устройства. Да, но скорость у нас не самое основное. Не, ну, конечно, это основная нагрузочка, но еще есть такая а, такой параметр, как стрессоустойчивость. Да-да-да. И давай я тебе сейчас про это расскажу. А, спидометр можно легко а, переделать в стрессометр, так он называется, да. А Просто-напросто положив его в инвентарь и мы забираем уже стрессометр. Стрессометр показывает допустимую нагрузку, которая вырабатывается твоим а, генератором. В данном случае это водяное колесо. Подставив сюда мы видим, да, тут нагрузочка у меня большая, 1400, да, потому что она вырабатывается за счет вот этих вот трех комбинированных мельниц. А, вот, и здесь мы сразу же видим, сколько у нас оставшейся емкости осталось, да, это 1400 свободно неиспользуемой. Сколько мы можем использовать и сколько у нас было затрачено, да, ну, на передачи, на ремни, на шестеренки. Все это вместе у нас дает 3% уже нагрузки а, на сеть. То есть стрессометр показывает оставшуюся нагрузку а, на твою сеть и ты будешь прекрасно понимать, а, сколько тебе нагрузки не хватает на запитку а, машинки. Вот например, если сейчас мы включим вот этот вот значит сборщик, по бамс у нас мощности хватает. Да, и у нас остается 816 иен. А, и наш сборщик спокойно работает. Вот судя по вот этим вращающимся шестеренкам, мы можем это дело все определить. Но если мы отключим вот эти два звена например, уберем вот эту шестерню, бамс, у нас сразу же все встало, потому что мощности вот этой одной мельницы нам недостаточно и стрессометр показывает, сколько нам еще нужно. Нам нужно 176 йен мощности для того, чтобы у нас пришло в действие вот это вот сборочное устройство. Собственно говоря, вот это самое главное назначение, это показывать свободную оставшуюся нагрузку, да, с помощью стрессометра тебе будет гораздо понятнее, мой дорогой друг, поэтому делай стрессометр, как только начнешь заниматься механизмами, это тебе, конечно же, поможет. Ну, поехали дальше. Конечно же, самым основным, что я тебе сегодня продемонстрирую, это будет водяное колесико, которое крафтится из березовых плиточек и одной большой шестиреночки. Давай мы с тобой их заберем и сделаем водяное колесико. Итак, давай мы с тобой поставим, значит, уже. Давай мы с тобой поставим сюда большую шестереночку И обложим ее вокруг Вот этими вот березовыми плиточками Тадамс, друзья, получилось у нас водяное колесо Ну и как я и говорил, на закусочку Да, как правильно монтировать Это колесо, и чтобы оно давало по максимуму Мощности, я тебе сейчас расскажу А еще я тебе сейчас расскажу основную фишечку Которой тоже надо пользоваться Обязательно, когда играешь с модом Create. Нажав, например, на E Ты увидишь подсказочку, если долго будешь Удерживать C, оно же W на клавиатуре, то ты увидишь подробную. Подробное описание как что должно работать В данном случае водяные колеса берут силу от соседних потоков воды Чем больше сторон запитано тем быстрее будет вращаться наше водяное а, колесо И лопасти колеса, колеса должны быть направлены против течения То есть так мы будем извлекать большую мощность из того же самого водяного потока Направленное значит в противоположную сторону а, против течения Оно будет тоже крутиться, но вырабатывать меньше мощности, как нам здесь и рассказали Ну что ж, давайте сейчас продемонстрирую, как можно сделать свое, свой первый источник кинетической энергии именно не ручной а именно уже бесконечный да да да что нам потребуется водяное колесо мы уже сделали и давай мы с тобой сейчас а, прикинем так нам потребуется ведро так у меня оно есть отлично нам потребуется набрать немножечко водички по бамс есть такое дело ну и давай вот на примере вот этого вот а, блока я тебе сейчас продемонстрирую естественно сразу же ставим водяное колесо размещение водяного колеса может быть в разных плоскостях например это может быть вот такое вот вертикальное расположение как сейчас но также если мы постараемся то можно его расположить горизонтально что мне на самом деле больше нравится сейчас я продемонстрирую просто по по нему ключу вот по боковой стороне и мы его вот так вот устанавливаем горизонтально потоки воды при этом тоже будут работать например когда они а, когда они у нас например в Круговую, э, протекают возле э, колеса. И колесо у нас начинает вращаться потихонечку. Да, стоит нам придать э, какую-то, знаете, э, какую-то кинетическую энергию, то есть, например, течение воды колесико начинает тихонечко вращаться и вырабатывать, если вы находите, во, находитесь в очках, вот, например, в данном случае 96 иен при текущей э, скорости. То есть просто в стоячей воде в океане оно у вас работать э, не будет. Давайте даже сразу же продемонстрирую этот факт, чтобы ты знал, Если ты например, планируешь разместить это в стоячей воде, воде колесо, то у тебя, как говорится, кинетической энергии никакой не будет. Вот, мы опустились на глубину, поставили колесико, течения никакого нет ниоткуда, и оно просто-напросто стоит. Поэтому обязательно учитывай тот факт, что должно быть какое-то течение вокруг. То есть в речке, в стоячей воде также у тебя не будет оно работать. Надо, надо создавать искусственное течение для того, чтобы у нас это все двигалось. Ну и правильная установка будет являться область 3 на 3 а, блока, как вертикально, так и горизонтально. Вот сейчас, например, у меня встало колесо вот таким вот образом. А, можно его ни в какую сторону не перемещать, а просто-напросто задать течение. Но запомни одно простое правило. Здесь посередине должен обязательно быть а, блок, если ты ставишь а, вертикальное колесо, для того, чтобы вода у нас не текла и сюда, и в эту сторону, и тогда у нас получится шурум-бурум, то есть непонятно, а, что... Это будет сила противодействия, это действие Они друг друга будут гасить и максимальной мощности будет недостаточно То есть мы будем использовать потенциал не на максимум И давайте продемонстрирую Значит, вот здесь мы выкладываем так Здесь мы выкладываем вот так вот, да Чтобы у нас потоки воды не вытекали за наш с тобой колесико Здесь можно убрать, чтобы запрыгнуть И вот таким вот образом, да, мы построили, можно сказать, каркас нашему колесику Да, и давай вот сюда зальем водички Пабамс, Заливаем водички И что мы видим, друзья? Друзья мои дорогие, 256 йен. На самом деле это максимально допустимая скорость, точнее максимально допустимая мощность, которая может вырабатываться с одного а, колеса. Достигается это путем того, что мы а, со всех сторон делаем, как говорится, ему обтекающую а, структуру. Да? То есть у нас обтекает полностью наш колесико водичкой и выдает максимальную э, мощность. Да, вот таким вот образом. Давайте я тебе продемонстрирую сейчас это в вертикальной плоскости, все-таки, да, чтобы было понятно, как у нас это все дело э, происходит. Давайте я тебе сейчас покажу, мой дорогой зритель, пока ставь лайкосики, все специально для тебя. Да, кладем его, как говорится, э, в горизонтальную плоскость и, например, э, давай, давай мы, например, сейчас его здесь э, со всех сторон обложим э, вот такими вот андезитовыми корпусами мне нравится, потому что их можно очень легко демонтировать, не ломая при этом кирку. Кстати, тоже основной плюс, да, учитывая лайфхак от братишки Скретчи, как правильно ломать а, все механизмы из мода Create. используя вот этот вот замечательный ключ, и только после этого ты, по, ты познаешь дзен этого мода. Это, как говорится, лайфхак от братишки скретча Так, ну что ж, у нас есть 13 корпусов. Как, как, как правило, один вот сюда ставим, а остальными мы огораживаем эту область, чтобы у нас был квадрат также 3 на 3 блока. по бамс Вот она правильная значит компоновка того, как должно располагаться у нас водяное колесо в горизонтальной плоскости. Ну естественно водичка, мой дорогой друг. Заливаем с этой стороны водичку, и у нас, лопасти, направ... у нас ну, лопасти направлены своими воронками, как надо, да, видишь, по течению и у нас максимальная мощность Опять-таки 256 йен Можно подключать все, что угодно Цеплять на это колесико валы Они будут крутиться После этого цеплять различные шестереночки И так далее Энергия уже пошла И может быть передана спокойно на все твои Механизмы Ну что ж, мой дорогой зритель, вот такие вот основы По игре с модом Create. Что ты думаешь по этому поводу? Напиши свое мнение в комментариях Я все комментарии читаю и обязательно тебе Отвечу, в следующих сериях мы будем более детально разбирать определенные механизмы, да, которые нам потребуются помимо генераторов энергии. Ну что ж, мой дорогой зритель, играй только в самые крутые топовые игры, приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся продолжение следует, конечно же.